Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня в нашу студию на кухню правозащитного центра «Весна» зашли и заглянули известные правозащитники Евгений Вжовтис из Казахстана, который является председателем Совета Бюро по правам человека, и Олесь Беляцкий, председатель правозащитного центра «Весна», вице-президент Международной Федерации по правам человека. И сегодня мы хотим поговорить о правозащитниках, о правозащитном движении на постсоветском пространстве, о тех условиях, в которых работают сегодня правозащитники, о тех новых вызовах, которыми они сталкиваются. И сегодня наши гости не только правозащитники, но также, к сожалению, люди, которые за свою правозащитную деятельность были лишены свободы в свое время. И поэтому вдвойне, я думаю, будет интересно поговорить об их личном опыте правозащитной деятельности в разных частях бывшего Советского Союза. Ну и, наверное, сразу я обращусь к нашему гостю, к Евгению. Какова ситуация с условиями работы для правозащитников сегодня в Казахстане? Какие там вызовы для правозащитной деятельности и для правозащитников? Ну, вы знаете, я думаю, что правозащитное движение в Казахстане очень трудно отрывать от правозащитного движения в постсоветском пространстве в целом. Оно вообще ведь выросло еще из советских диссидентов потому что в то смысле создания московской хельской группы во второй половине 70-х годов с отдельных людей, которые пытались через мониторинг, который назывался «Хроника текущих событий», виде журналов, различными другими действиями, призывать к соблюдению прав человека советское руководство, за что, соответственно, подвергались преследованиям, оказались в тюрьмах, в психиатрических лечебницах и так далее. Потом распад Советского Союза, конечно, привел к некому оживлению в этой сфере, к появлению более легальных возможностей как-то этой правозащитной деятельностью заниматься. Я даже больше того скажу, что мне кажется, что современное вот гражданское общество большинство стран постсоветского пространства представляет из себя такие и стерилизированные формы диссидентства. То есть диссидентам разрешили зарегистрироваться кое-где, начать работать, давать интервью, выступать более-менее публично. Во всем остальном они в каком-то смысле существуют в том же безвоздушном пространстве, поскольку политические режимы на постсоветском пространстве, как известно, ранжируются от диктатур, к которым относятся бесспорно Туркменистан и в какой-то степени Узбекистан до чуть более таких мягких форм авторитаризма вроде Кыргызстана и, другие, и других государств. Поэтому в Туркменистане правозащитников нет просто по определению, то есть они либо в тюрьмах, либо в эмиграции. В Узбекистане их очень немного, и они не инстаграмизированы практически за редким включением. Соответственно, Казахстан это такая мягкая форма авторитаризма. Да, в Казахстане правозащитники могут существовать. Да, они правозащитные организации зарегистрированы, да, власти с ними ведут какой-то диалог, но возможности их крайне ограничены, потому что для правозащитника крайне важно обращение к обществу. А для того, чтобы обращаться к обществу, нужно независимые СМИ. Если вы не имеете независимых СМИ, которых у нас нет. То есть радио, телевидения в Казахстане независимого нет уже с 97 -го года. И не было. После этого никакого. Есть немножко печатных средств массироваться, охват который, конечно, достаточно узок. Ну и, соответственно, социальные сети, но это немножко другое. Поэтому правозащитники есть, они мониторят ситуацию, они пытаются что-то делать. Но в целом общий контекст, он ведь в значительной степени не улучшается. Мы продолжаем существовать в рамках репрессивного законодательства. Наши институты постсоветские, прежде всего, органы национальной безопасности и прокуратура. Э, органы национальной безопасности продолжают выполнять функции политической полиции со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть мы существуем в немножко более щадящей среде, но это при отсутствии политического плюрализма, при отсутствии независимых СМИ и присутствии институтов, особенно независимого суда. Все это создает ну, такие, мало чего можно добиться. И в ряде случаев это кончается заключениями, как и арестами. Буквально не на прошлый, в прошлом месяце у нас было арестовано еще трое э, гражданских активистов и правозащитников. И лист политзаключенных, заключенных, который мы ведем с участием правозащитников, потихонечку, к сожалению, растет. Олесь, но ну, в Беларуси как бы. Тоже вписывается, к сожалению, этот общий контекст постсоветский сегодняшний, но который, как сказал Евгений, может где-то чуть лучше, где-то он еще хуже и более жесткие формы авторитаризма мы можем назвать там Туркменистан, Узбекистан. Что касаемо Беларуси, можно сказать. Ну, я хочу сказать, что у нас ситуация, да, в чем-то похожа с постсоветскими странами, в которых сохранился или развился авторитарный режим, и мы тут на самом деле как бы стоим в одном ряду с Азербайджаном, с Россией, с Казахстаном. В какой-то степени с Киргизией, потому что тенденции последние там тоже очень нехорошие по отношению к правозащитникам, к правозащитному движению. Но с другой стороны, у нас есть также, например, наш сосед Украина, которая сейчас не является там, еще членом Евросоюза, но избрала в связи с изменением политической ситуации европейские курсы. Конечно же, мы видим, что наши коллеги украинские работают в совсем другой ситуации по сравнению с нами, у них значительно больше возможностей. И почему? Ну, наверное, потому, как сказал Евгений, на самом деле изменился политический строй. Вот. Молдова, наверное, тоже, да? Молдова, естественно, общем, да. Это да. вот этот поиск как бы, да. восточноевропейских стран, в которых правозащитники имеют другие возможности для работы. Я уже не говорю про наших бывших соседей по... Латвии и Литве по Советскому Союзу, которые сейчас практически стандарты сохранения прав человека значительно выше, чем вот во всех других постсоветских странах. И хотя везде есть проблемы, конечно. И э, вот эти э, условия работы на самом деле создают достаточно много опасностей для работы правозащитников. И э, я рассматриваю это как все-таки процесс, учитывая, что мы Занимаемся правозащитой достаточно давно. Вот. И процесс этот идет, он идет неровно. И мы видим, как, например, в некоторых странах какое-то время Азербайджан вступал в Совет Европы в 2005 году, и там работа для, условия для работы правозащитников улучшились. Но вот авторитарные тенденции, которые начали развиваться в последние годы, очень стремительно в Азербайджане привели к тому, что несколько наших коллег, причем наиболее активных, наиболее известных, попали в тюрьму правозащитников, и была остановлена работа правозащитных организаций, и преследование гражданского общества там находится сейчас на очень высоком уровне. И я тоже вспоминаю, как мы, разговаривая между собой, всегда говорили, лет пять-семь назад, что нашим коллегам из России ну, работать легче, чем да, да. У них было больше возможностей выхода на аудитории, например, студенческие, там ученические. Они готовили пособия по правам человека для школ, университетов, других. доступ был. Да, была развита сеть, и она сейчас формально остается, эта сеть омбудсменов, например, там советов по правам человека самых различных. Но роль ее сейчас становится все меньше и меньше. Почему? Опять же, потому что мы видим, что авторитарные тенденции в России в последние годы стремительно развивается, Это очень сильно ограничивает и оказывает влияние на Деятельность правозащитников, хочешь не хочешь, наша деятельность политизируется, она воспринимается как какие-то политические действия. Да, причем бы я сказал политизируется властями. Власти не доверяют правозащитникам и начинают применять активно репрессивные методы, так как это было на самом деле в Советском Союзе в 70-е и 80-е годы. Поэтому о, работа такая достаточно экстремальная, и сравнить можно условия нашей работы, наше существование, разве что с независимыми журналистами. Вот я всегда это сравниваю, потому что в принципе... Уровень давления на правозащитников и независимых демократических журналистов, он сохраняется где-то одинаково. Ну, власти не другие... любят гласности, да. авторитарные власти не любят критики своих действий, естественно, и те, и другие получают право. Ну и действуют, и те, и другие в общественном интересе. Так. Поэтому не почему да. похоже. А вот, Евгений, вы говорили, о... да и Олеся вспоминала, собственно, про советы омбудсменов, то есть... В некотором смысле получается, что вроде бы, как национальные какие-то институты созданы, там, скажем, в России, в других местах, в Казахстане есть какие-то диалоговые площадки. Все-таки возможности донести хотя бы до власти, тем, кому мы, в общем-то, всегда и апеллируем, с, про... с требованиями исправления каких-то там ситуаций и так далее. Есть такая возможность, может быть... И это все-таки дает возможность как-то влиять и как-то все-таки продвигать интересы правозащитных организаций в целях защиты прав человека? Нет, какие-то возможности, конечно, есть, тем более, что, как говорил Олесь, мы давно в этом движении, то есть есть определенный уровень признания, есть определенный уровень представления, есть определенный статус, как бы там ни было. То есть власти все равно признают сочетание правозащитников, особенно если вы придерживайтесь последовательно своих принципов и э, работаете достаточно в таком четком режиме, организованном и профессиональном, то все равно они вынуждены как-то прислушиваться. Другой вопрос, что мы имеем дело с авторитарными режимами. Их политическая натура, их политическая природа, она не мотивирует их сильно к защите прав человека. Они больше руководствуются Другими прагматичными соображениями. соображениями собственного сохранения и удержания власти. Поэтому, поэтому борьба с независимыми журналистами и правозащитниками, плюс политической оппозиции, связана с необходимостью держать власть. То есть она, она их мотивирует на это. Поэтому, но одновременно власть неоднородна. То есть одновременно различные идеологические, политические, прагматические соображения иногда их подвигают ну, к, к каким-то шагам, которые находятся в русле наших правозащитительных устремлений. Моя позиция, и многие произведения в Казахстане, что если есть возможность диалога, надо разговаривать, потому что ну, альтернативы другой нет. Я недавно написал статью под названием «Свалить, сменить или». То есть, если мы не в состоянии конституционными методами изменить эту власть с авторитарно-демократической, потому что у нас нет человеческих ресурсов, нет политических возможностей, Конечно, все механизмы, все зачищено, выборы не являются выборами, то есть мы сменить ее не можем. То есть это реальность. Вариант второй – это свалить. То есть покинуть страну и пытаться где-то найти свое место в, другом, в другой стране и просто жить уже другими интересами, интересами собственной семьи или себя самого. Вот. Если это не является, во-первых, таким э, стимулирующим фактором уехать, и с другой стороны пока еще ситуация не вынуждает это сделать, потому что иногда желание уехать мало, надо еще успеть. Да, так, бывает, такие так, бывают такие ситуации. Поэтому остается или. То есть имеется в виду или что. То есть какие альтернативы. И дальше альтернативы пытаются ну, делать то, что должно быть, что будет. Используя эту поговорку. Пытаться продолжать отстаивать те э, ценности, которых ты придерживаешься. Использовать любые площадки, которые власти создают. Даже если они создают для пиара или чего-то. Потому что все равно это возможность чуть больше достичь большей аудитории, получить информацию от них обратно, хотя бы в чем-то попытаться подискутировать и продолжать отстаивать то, что ты оставишь. Одновременно работая с обществом и пытаясь в этом обществе так сказать, находить союзников, как прочим, их можно в той или иной степени, даже из прагматически соображены, ходить в власти. Поэтому все вот эти механизмы, амбусмали, комиссия поправочекали, те диалоговые площадки, о которых я рассказывал, которые у нас созданы в такие достаточно э, модернизационной форме, они все равно, с моей точки зрения, ограничены существом политического режима, поэтому просто пытаешься работать в режиме общественной политики, как искусство возможно. Олесь, но у нас, в отличие от Казахстана и той же Российской Федерации, в принципе, таких инструментов нет, по крайней мере, пока. Но можем ли говорить, что мы все-таки каким-то образом можем и влияем на политику государства, в области прав человека, и как мы это, в общем-то, у нас получается это делать или не получается? Ну а ситуация на самом деле более черно-белая, более контрастная, сказал бы, потому что на самом деле контактов между гражданским обществом, тем более правозащитниками, как такой наиболее активной части это гражданское общество и властями, они были минимальные последние 15 лет, разве что так можно сказать, да. но когда мы начинали свою деятельность, я тоже помню, что у нас были какие-то мероприятия, на которые мы приглашали и членов Конституционного суда, и членов центральных избирательных комиссий. мы пробовали как-то э, найти вот возможность для изменения избирательного законодательства. В 2001 году улучшение... мы встречались с Лидией Михайловной. Да, но... К сожалению, 2003-2004 год был разгром нескольких сотен общественных организаций, у них была забрана регистрация, в том числе и правозащитного центра «Весна». После этого введено уголовная ответственность за деятельность от имени незарегистрированных регистраций, мы, за... mm -hmm. мы сейчас практически работаем полулегально, нелегально. Ну и прямо скажем, под, под угрозой уголовного преследования. Под угрозой преследования. Вот такая в какой-то mm -hmm. степени парадоксальная ситуация, right. но вот она что есть, то и есть. И в этой ситуации, конечно же, для нас стало приоритетом работа с гражданским обществом, мониторинг ситуации с правами человека, распространение этой информации как в Беларуси, так и за границами Беларуси. И работа, конечно же, с международными механизмами по сохранению прав человека, по исполнению, скажем, тех обязательств, которые, международных обязательств, которые Беларусь взяла на себя, подписав те или другие документы. Вот. И нужно сказать, что да, через эти механизмы, через механизмы ОБСЕ, организации объединенных наций, через контакты с Европейским Союзом, с международными правозащитными организациями, мне кажется, мы все-таки доводим свою точку зрения и свои, свои какие-то мысли вот, до да, белорусских властей опосредственно, не, не через прямые контакты. Ну, освобождение предзаключенных по списку, которым мы именно наши организации, наверное, там яркий пример. Да, и мне кажется, конечно же, имея в виду, посмотрим, как дальше будут развиваться события в Беларуси, вот учитывая то, что сейчас освобождены политические заключенные, и в ответ Европейский Союз снял э, персональные санкции против чиновников. Переостановил, да, заморозил, значит, эти санкции против некоторых чиновников виноватых в массовых нарушениях прав человека и фальсификации выборов. Вот, посмотрим, но хотелось бы как-то иметь в виду, хотелось бы сделать так, чтобы эти диалоги, эти контакты, которые возможен, может быть, по крайней мере, мы тоже заявляем, что мы готовы к этому диалогу, чтобы они имели более-менее, ну, какой-то честный, искренний характер. Потому как э, очень часто контакты с неправительственными организациями власти используют в своих целях, чтобы показать, что вот сделать таки, такой вид фасадной Имитация. демократии, имитацию каких-то процессов, например, там, демократических, но в то же время... Э, не меняя по существу ничего в своей практике действий. Без четкой повестки. Поэтому, да, надо как бы быть в этом плане очень трезво смотреть на эти вопросы и не дать использовать себя в этой ситуации. Да, так. ну, видим, что как бы условия, в принципе, с большего то схожи. Где-то там чуть больше возможностей для каких-то действий, в каких-то странах их меньше. Но я вот сейчас хотел про другое поговорить, про вызовы новые, да, потому что вызовов мы можем... Наблюдаем довольно много, как внутренних, так и внешних, потому что, ну вот сейчас теракт в Париже, да, в общем-то это такой серьезный вызов, угроза террористическая, она в том числе вызов и для прав человека, это еще и потому что это всегда приводит к росту таких, скажем, ксенофобских настроений к тому, что появляется там, возрастает еще сильнее исламофобия, всегда называется виновная в этом, и как бы это тоже вызов для правозащитников. Вот я бы хотел сейчас, может быть, по этому порассуждать, про внешние более глобальные новые угрозы и, может быть, внутренние, вот, Евгений. Ну, я думаю, что угрозы начались, наверное, даже не с терактов по революции, начались это, 2001 это, года. Это как пример. Так, я так как классический такой, классический вызов, это 2001 год, соответственно, события в США, и после них начало борьбы с терроризмом, который, естественно, сопровождается наступлением на права человека, особенно связанный с вопросами миграции, и с вопросами частной жизни защиты частной жизни частной информации, да, частной информации да. и так далее. То есть это было очевидно, но я добавлю, это одни вызовы, да, которые, в принципе, вызовы не только на постсоветском пространстве, но в общем мировом масштабе и правозащитники многих стран, не только постсоветские, отмечают вот, эти вот, вот это давление и наступление на политические права и гражданские свободы, связанные с борьбой с терроризмом. Нужно посмотреть еще на один момент, связан с оражевой революциями и позднее с арабскими веснами, которые существующие авторитарные диктаторские режимы на постсоветском пространстве рассматривают как угрозу их собственному существованию. И они рассматривают это в русле пришедшихся с советского времени конспирологических теорий, которые предполагают, что все это заговор Запада против их, так сказать, право править своими странами. В результате, кто объявляется главными врагами общества и государства, объявляются гражданское общество и правозащитники, так называемые пятые колонны. На фоне антизападной анти риторики. На фоне антизападной риторики и на фоне, так сказать, будем говорить так, увязывания это с любыми формами финансирования или поддержки какой-то правозащитной деятельности. То есть это приводит, во-первых, к давлению на правозащитное сообщество везде, доходя до, ну, совершенно таких э, весьма экзотических форм, которые начали реализовывать в России, прежде всего. Угу. То есть эти российские законы о нежелательных организациях, иностранных агентах и, и прочее, прочее, прочее, прочее. То есть типичная риторика технологий и механика советского прошлого в новых условиях, на новом витке развития. В новых формах. Да, в новых формах. То есть они тоже развиваются. И Россия тут создает определенный рацион, который рас Такими волнами распространяется, конечно, на соседние страны. Да. И поэтому я думаю, что вот, как бы вот эти вызовы э, еще добавляют, э, так сказать, ну, будем говорить, э, пикантность вообще ситуацию с правозащитниками. Еще на один, э, на один тренд я бы хотел обратить внимание. Я его называю следующим образом, что в современном мире у демократии прав человека и верхнего права есть четыре врага. Это нефть, газ... Война с терроризмом и геополитические соображения. И вот, к сожалению, у меня ощущение складывается такое, что и тот самый Запад, который, в общем-то, призван, в силу того, что он более все продвигал эти идеи и ценности, призван на этом стоять, он потихонечку начинает ими подторговывать, если не сказать более грубо, достаточно цинично относиться в силу экономических геополитических соображений, бандитаризму. В, в некотором смысле мы возвращаемся к популярному миру, да. а это очень нехорошо было, это, это прав это, человека всегда. Это очень нехорошо, не просто популярному, а еще да. и очень обремененному политической торговлей. И да. вот это, конечно, для правозащитников, которые, в принципе, защищают фундамент, фундаментальные ценности, сформулированные после Второй мировой войны, это представляет еще одну серьезную, если хотите, ценностную угрозу, потому что э, ценности начинают подрываться и ключевые фундаментальные понятия «свобода», «права человека», «верховенство права» перестают их, говорить, такое в хорошем смысле слова, сакральное значение нести, оно превращается в такую политическую риторику или политический инструмент. И это еще один вызов, который касается не только правозащитников по советскому пространстве, но и гражданских обществ, тех самых развитых демократических государств. Но... Да, я тут абсолютно согласен с Евгением, что такие подходы, конечно, очень часто нивелируют суть прав человека. И как в советские времена говорили, что у вас нет свободы в Советском Союзе, а наши отвечают, том, что у вас негров линчуют. Да? Это как бы и, то, и то, и то, и правда, в общем-то, было, собственно говоря. Но это я к тому, что всегда, когда существует, возвращается мир к двуполярным каким-то вещам, на по советскому пространстве это сейчас очень четко видно, это всегда может к таким приводить. Ну и война с Украиной, в Украине, это, в общем-то, наше соседнее государство. Это, наверное, тоже определенный вызов, в том числе и для правозащитников. Да, безусловно. Если ситуация геополитическая начинает шататься, вот, а мы находимся сейчас на разломе на определенном, вот, и на самом деле война около границ Беларуси с Украины, Беженцы. 150 тысяч беженцев за два года приехало с Украины, это серьезные вот такие цифры. Вот. И, конечно же, это оказывает влияние на ценность самих прав человека, потому что геополитические интересы выходят на первый план. Причем, если мы видим такую достаточно агрессивную и не сбалансированную внешнюю политику России, вот все очередные кризисы, сейчас кризис Турции опять показывает, в какой степени это все не договаривается не решается каким-то договорным путем а просто языком ультиматумов таскать и ограничений вот у конечно же это безусловно оказывается влияние на соседи на соседи россии украины вот потому что мы являемся соседями россии украины и становится тревожно вот какой степени например ценности прав человека в нашей ситуации могли бы быть сохранены или даже в этой плохой ситуации, в которой мы их не могли долгое время реализовать, вот, или куда дальше пойдет вот это развитие. Вот. И ну, после освобождения политзаключенных нужно сказать, что ситуация у нас в какой-то степени ну, замерла, вот, все, ждут, да, все ждут, а что будет дальше, никто ничего не делает и нет никаких как бы, конкретных шагов дальнейших. Вот, ну и тревожность становится что ситуация вот этого оккупирования скажем так какой-то проблемы она выгодна всем в какой-то степени на самом деле и евросоюза потому что есть более э, серьезные злободневные проблемы вот, Выгодна выгодно белорусским властям потому что опять же они не меняют существо своей системы и, решив там одну скажем или две маленьких но ну, относительно, скажем так, незначительных проблем сама э, система законодательных ограничений, например, или отношений к общественным организациям, к кровозащитным организациям, она остается такой же, какой и было. Вот. И, конечно же, нам важно добиваться изменений в лучшую сторону и пробовать решать эти проблемы через диалоговую площадку, через интенсификацию, скажем так, наших партнеров в Европейском Союзе, не общественных правозащитных организаций в Европейском Союзе, с тем, чтобы требования и диалог, скажем так, по демократизации ситуации в беларуси он продолжался чтобы он не остановился в такой непонятной форме и неопределенной форме в которой он есть сейчас потому как нерешенность проблемы она всегда оставляет шансы возвращения или еще ухудшение ситуации по сравнению с тем как она есть или какое она было и примеры той же россии про которую мы говорили или азербайджан он показывает что это ухудшение откат может быть очень значительным поэтому но перед нами ну, стоят серьезные такие проблемы по э, комплексному э, изменению, скажем, ситуации с правами человека в Беларуси, насколько мы, насколько мы сможем их решить. Я думаю, что перспективы тут есть какие-то. но... Мы должны очень будем сильно постараться, причем постараться объединиться самим, вот и объединить всех, все заинтересованные силы, которые были бы заинтересованы в улучшении ситуации с правами человека в Беларуси. Ну что ж, на этом, я думаю, мы будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Я хочу поблагодарить еще раз Евгения и Олеся про, за, за эту интересный разговор. И, да, вызовов очень много, и мы все знаем, что... К сожалению, на постсоветском пространстве наблюдается такой серьезный регресс в области прав человека, и это то, с чем мы должны, в общем-то, сейчас каким-то образом этому противостоять, продвигая ценности прав человека на наших постсоветских странах. Спасибо и до новых встреч!